Полина, как ты думаешь, что мы сегодня будем слушать? Даже не знаю. «Сказка, как кратко живет козел». Как тебе такой вариант? Эм, давай. «Сказка, как кратко живет козел». Козел просыпается и рассказывает, какой у него хороший мир вокруг. Все его любят, обожают. У него и лиса появилась, подружка большая, и медведь и мышка и они всегда всегда теперь могут поиграть в любые игры у них все прекрасно козел помогает всем всем что может гуляют они по лесу рассматривают грибы собирают ягоды всякие разные и козел не подозревает какой еще мир прекрасный сколько еще чудес он в этом мире увидит и понимают, друзья что с козлом жизнь прекрасна он не подозревает, как хорошо с ним гулять. как он веселый, доброе животное. Но они тоже животные, поэтому им простительно считать козла животным. И живут они прекрасно. И козел говорит. Спокойной ночи, мир. Сегодня хорошо я день провел. Спокойной ночи, Полина. И тебе желаю козлиных снов. Спокойной ночи, козлиных снов. И тебе. Спасибо. Конец. краткая жизни козла.